Ну, тот человек перед... сказал, что не езжайся туда, там смерть. И... Значит, Страшный там реально как раз что-то не так. так Понимаете, да? Подождите немного. Сейчас должна подъехать моя девушка. Ладно, ботан. Пошутили и хватит. О, смотри, Просим, Брай. В смысле пошутили? Я девушка, ботана Я люблю учить физику и имею полное собрание сочинений Хокинга. А еще, Ребят, я все еще батана. верю в то, что Оливия на в в самом деле любит брать. Я Вовремя все еще в, в это верю. Он обещал раз рассказать правду тайную тайне Жестокие шутки, на самом деле. Что за богачи из Москвы, Турция? Ты куда-то приехал? Ну конечно, а -а -а, ты родной. А, его девушка. Так хочется сказать, я <свеч> какая. За... Ладно, я молчу ты это машина. Взяли. Вообще. Где машина? Обзавидуемся. <свеч> <Они свеч> не не, говорят, не сказал сначала, не кто, показала, кто она. <свеч> <свеч> сказал только потом <свеч> после шикарной машины. Сейчас девушке яхтой еду. Ребята, я пошел сниманием. Это ты сейчас зря, чувак. Крох, это пятна. ничего, я не скажу, да? Вот, вот здесь реально здесь, смотря до этого видео Брайана, я были, не мог да? подумать, что он выйдет на никак такой вот Кстати, скажите, высокий уровень. Подождите немного. А я, я действительно достойно. да. ботан. Шутили, хватит. О, смотри, Брайан. Так, в желтом это реальный Брайан, Брайан, да? Да не фига с собой взяла. Ой, зря вы так над зря а еще я буду давать ботану между экзаменом по математике и микробиологии во время трехминутного перерыва ему как раз хватит приехала девушка? нифига да, себе это ботана, ботана, да? О -о -о. серьезно? Ты, ты, ты, ты, ты, это девушка ну, ботана? Конечно, правда, это, это девушка. его девушка я что в шоке я Шикар думаю, что это где то шлюха ее взяла? Блин, я думала, что Оливия не будет ее навязывать. Блин, ну круто. Чего? Садись машину и уезжай отсюда. Так и будешь стать просто так языком молоченей? Так и познакомились, дима. Вот момент, когда съемка дороги учит российский фильм. хе хе хе Подождите немного, сейчас должна подъехать моя девушка. А Ладно, когда он это снимал? Зима О, смотри, Брайан. Я девушка Батана. Я люблю учить физику и имею полное собрание сочинений Хокинга. А еще я буду давать Батану между экзаменом по математике и микробиологии. Во время трехминутного перерыва ему Ну все, хорошо над бывает... нем издеваться. Облазнись, Алис. Приехала его девушка. Ни хрена тебе Ты все-таки приехала Ну конечно пирожочек Что? Пирожочек Что это за шикарная машина? Где эта шлюха ее взяла? Алия, как ты там мне показывала? Что-то не так, что-то работает не так. По-моему, уля, уля, уля, уля, уля, отпугивает женщин. What the fuck? Блин, не люблю ужастики. Я бы пожил, если честно. Напишите в комментах, ребят, любите ли вы их смотреть или нет. Я прям вообще... Не подождите вижу. немного. Сейчас должна подъехать моя девушка. Ой, Ладно, батан, шутили, хватит. О, смотри, Брайан. Я вот девушка ботана. Я люблю учить физику и имею полное собрание сочинений Хокинга. А еще... Ой, я подождите. Устала, на... этой На... по-моему, На... На... На... На... На... На... На... На... На... На... Ты все таки приехала? Ну конечно, пирожочек. Пирожочек. Post. И твоя Его... шикарная машина. Шлюха. Где эта шлюха ее взяла. Как ты там мне показывала? Это самый крутой, по-моему, момент. Вот как надо целовать. Максимальный кринж. Просто тупо испанский стыд, а. Ребята. Я вам браслеты сделал! Зачем эти -а браслеты? Что-то кажется, что это мясник и... Об... Всего лишь рукой по стеклу скребали. Сейчас бы бомжа представлять по-моему. Не Подождите немного! Сейчас должна подъехать моя девушка! Ладно, ботан. Смотри, <соцентричный> Брайан! Ну, <соцентричный соцентричный> Я девушка ботана. Я люблю учить физику и имею полное собрание сочинений Хокинга. А еще я буду давать ботану между экзаменом по математике Мне кажется, у него действительно есть тянка, и сейчас она типа войдет и какая-то и они все начнут с ними ревновать. Вот его тянка, правильно? Настоящая. О, да Я так и сделал, что же это. Вау! Ну конечно, Ааа, блин, круто! Что это за шикарная машина? Где эта шлюха ее взяла? Оливия, как ты там мне показывала? Такое ощущение, как будто вы уже спорный. Ребята, браслеты сделал! Реакцию на это видео Я уже хочу. кинули, отключение комментариев. У всех отключили комменты, или только у Брайана отключают комментарии? Подождите немного, сейчас должна подъехать моя девушка. Ладно, Что? батан, шутили и хватит. О, смотри, Брайан!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 <рко mesmo> Чего? А? Я вам закрою свинчики громко. Шикарная машина! И шикарная девушка Оливия! Как ты там мне показывала? Сейчас какой-то он супер противный. Ребята, почему она вообще с ним встречается? В твоем доме стекла измазаны кетчупом. Я тебе говорил, используй влажные салфетки. Я помню этот момент, там я, вон я. Сейчас должна подъехать моя девушка. Ладно, ботан, шутили, хватит. О, смотри, Брайан. Я девушка-ботана. Я люблю чуть Моя куртка! Я полное собрание Хокинга. А еще... да. Я Кто дам... хочет мою куртку? Память, Точнее а куртку Алине. Ему как раз хватит. Фига, yeah, да. Oh, Блин, там в натуре было очень скользко, я помню сколько раз мы переснимали эту сцену, по-моему, по-моему вот эту, когда мы подходим к ней, потому что там был натуре адски скользко, и я несколько раз просто пролетал мимо этого места, потому что мы приехали туда в кроссовках, мы не рассчитывали на то, что там будет гололед, и это был какой-то тринедец. Он похож на Далла. У я меня так... когда по корну зуба застревает, я я так, так же делаю. Подождите немного. Сейчас должна поехали моя девушка. Ладно, ботан, чутели <клышко> хватит. О, смотри, Брай! Я девушка-ботана!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 что это за шикарная машина? Где эта шлюха ее взяла? Алия, как ты-то мне показывала? Арбата, Арбата. Ребята, я вам брослет сделал.